200 килокалорий на 100. Короче, светрухи нам целый день можно не кушать. Ну, Литруха там в получается там калорий всего Ну, в бутылке... С литру... Нет, ну, с 0,5 тысяча. У нас 4 бутылки, мы дневную норму наполним сейчас. Для тех, кто не завтракал. На тех, кто не завтракал.